Привет! В этом видео хочу поделиться своими идеями о том, что социальные сети могут вводить в депрессию и наносить вред эмоциональному состоянию. Причем иногда вредное воздействие можно отследить и отловить, но иногда это происходит незаметно, и мы вот не замечаем определенных влияний и попадаем в ловушку. Вот этими идеями и наблюдениями я хочу поделиться в этом видео. Сначала очень важно разобраться, что мы будем понимать под словом депрессия. Депрессия – это заболевание, у которого много причин, о котором специалисты много уже знают, но тем не менее, оно еще до конца не изучено. Заболевание может сопровождаться следующими признаками – печаль, мрачные мысли, низкая самооценка, утрата интереса или неспособность получать удовольствие. Могут быть даже мысли о суициде. Депрессия – это настоящее заболевание, которое лечится медикаментозно и требует обращения к специалисту. Вот это мы рассматривать в этом видео не будем. Но так сложилось, что депрессии в народе называют любой период пониженного настроения и апатии. Этим словом могут называть хандру, уныние, временный упадок сил. То есть это слово не всегда и даже чаще в обычном общении используется именно для обозначения такого подавленного настроения, которое может быть практически у каждого человека. И это состояние не относится к той депрессии, то есть заболеванию, которое имеет в виду врачей. Вот под словом депрессия в этом видео мы будем понимать именно это народное значение – подавленное настроение, уныние и хандро. Дальше я хочу показать типовые сценарии, как при взаимодействии с социальными сетями мы можем попадать в такое подавленное состояние. Первый такой типовой сценарий, допустим, вы подписались на какого-то блогера или в какое-то сообщество, тема которого вам интересна, что-то связанное с вашим хобби, либо профессией и так далее. И понятно, что в этом сообществе публикуется информация по этой теме. Но очень часто блогеры, авторы начинают разбавлять основной контент и добавлять что-то еще. Контент нужно генерить постоянно, это провоцирует или, скажем так, правила игры создает маркетинг, а именно social media маркетинг. Самое распространенный это человек, автор, он начинает рассказывать о своей жизни, чему занимается. В этом нет ничего страшного, но здесь уже нужно обратить внимание, что вы подписались на одно, а информация дается в перемешку с тем, на что вы не подписывались. То есть вы потребляете этот контент, а следовательно тратите свое время и тратите свою энергию на переработку этой информации. Хорошо, если это что-то нейтральное, но вот тут можно не заметить, как человек с помощью социальных сетей может утверждаться за счет других. Человек устроен так, что ему нужно чувствовать собственную значимость, понимать, что он чего-то достиг в этой жизни, чего-то стоит. Самоутверждающийся за счет других человек постоянно требует подтверждения собственной значимости, собственного превосходства. И как это делается? Вы подписались на специалиста в какой-то области. Не хочу назвать конкретные примеры, я думаю, что идея понятна. И он начинает вам показывать, как он путешествует и как бы не навязчиво, а посмотрите, в каком отеле я живу, как я хорошо выгляжу, какой я классный, сообщество начинает засыпать комментариями, всякими пожеланиями, комплиментами. И это нужно автору, как незаметно происходит подмена. Вы хотите получить одну информацию на конкретную тему, а человек незаметненько начинает вовлекать вас в себя и показывать, посмотрите, где я, а где вы. Такой намек на сравнение. Я лучше, я достиг большего. Вот из-за такой подмены можно не отловить, как портится настроение, вдруг появилось такое чувство собственной никчемности. И этот же сценарий может сработать просто на друзьях и знакомых. Я думаю, идея понятна. Поехали дальше. Еще следует отметить, что наше эмоциональное состояние, ресурсное состояние меняется постоянно. И у нас не всегда есть ресурс потреблять любую информацию. В какой-то момент мы в сбалансированном состоянии, а в какой-то момент нас может вывести из себя, из равновесия, расстроить даже самая безобидная новость. Нужно с пониманием относиться к тому, что не всегда у нас есть ресурс, например, радоваться успехам других, так как эмоциональное состояние всегда меняется. Тем более сейчас очень стрессовый период, многие люди теряют работу, болеют. Могут болеть близкие, кто-то проживает, к сожалению, потерю близких людей. И это вопрос к тому, что восприятие окружающего мира, информация будет меняться в зависимости от того, что происходит в жизни. Информацию нужно фильтровать, отслеживать свое состояние и, возможно, отказываться от потребления какого-то контента вообще, не считать временно новости, отписываться от кого-то. Это нормально, это такая форма заботы о себе. Кстати, функционал Stories, Facebook, Instagram как раз один из способов фильтрации и возможность отделить тематический контент от истории, вот как я живу, что я делаю и так далее. Но сегодня все начали перемешивать. сбалансировано, сбалансировано давать контент по теме страницы, сообщества плюс чем-то разбавлять получается не у многих. Поэтому, когда идет перебор, то приходится даже отписываться. Еще один сценарий ловушка – это моя любимая, я в нее часто попадаю вот в соцсетях. Для этого просто идеальные условия. Называется эта ловушка у соседа трава зеленее. Нам очень часто кажется, что у других все получается легко, быстро, с меньшим количеством проблем, а у нас все сложно, постоянно какие-то форс-мажоры, все через одно место, и это все потому, что очень часто относительно других мы видим только конечный результат, но мы не видим всех приложенных усилий, потраченных ресурсов, всех проблем а про себя мы знаем всю правду, плюс в соцсетях принято транслировать успех, показывать себя с лучшей стороны, и это вводит заблуждение, и узнать всю правду не представляется возможным, вот как достигались цели, как получались такие результаты, вообще о том, что тяжело, что нужно работать, об этом говорить не принято, все легко быстро сразу успех вот это вот как-то больше в тренде и это искажение что мы не видим что мы не видим путь и процесс у других, но про себя мы знаем все, это может выгонять в уныние, в апатию, рискну предположить, что может вогнать и в реальную депрессию. Потому что вокруг все красивые, успешные, а я один вот лузер, либо лузерша, у меня ничего не получается. На самом деле проблемы есть у всех, и нужно просто постоянно себе напоминать, что я не вижу всей правды, я не знаю как у других, у меня свой путь и свой процесс. Еще одна ловушка, которую хочу рассказать, она связана с эффектом риола. Это когнитивное искажение, результат воздействия общего впечатления о человеке на восприятие его каких-то частных особенностей. Ну, примером может служить такое впечатление, что у людей с привлекательной внешностью больше умственные способности, или им будут безосновательно приписаны какие-то положительные качества только потому, что они привлекательны и хорошо выглядят. Такой себе вот эффект ореола. Сегодня в социальных сетях много всяких успешных личностей, лидеров, специалистов, которые транслируют разную информацию. Очень много умных и полезных мыслей, полезного контента. И при этом всем важно уметь информацию фильтровать и не попадать вот под этот эффект ореола. Когда специалист говорит э, по своей теме и нам это откликается, нам эта информация откликается, это одно. Но когда он начинает говорить на другие темы, просто разбавляя контент своей страницы, под влиянием доверия возможно симпатии к человеку мы можем не отловить что попадаем под его влияние и принимаем его точку зрения по другой теме без критического осмысления это очень часто бывает когда личность интересная яркая вызывает большой кредит доверия в какой-то теме и мы можем запросто попасть под эффект ореола и начать верить всему что говорит этот человек даже допустим на другие темы где он не специалистов. Причем здесь депрессия, а при том, что рано или поздно это осознание придет, что поймали на крючок, одурачили, навязали определенную точку зрения. Хорошо, если человек транслирует что-то нейтральное. Бывают очень агрессивные лидеры, которые могут навязывать свой образ жизни, допустим, политические взгляды, и человек, попадая под влияние, теряет себя. Кстати, так и затягивают вот, в секты, в какие-то агрессивные сообщества. Сначала такое идет очарование, восхищение человеком, а потом неизбежно придет разочарование. Чувство одураченности, вот что я играл по чужим правилам, в чужую игру, это, это чувство очень неприятное все о чем я говорю это о том что информацию нужно фильтровать и чем дальше тем это будет становиться все актуальнее нельзя потреблять все подряд и нужно заботиться об информационной гигиене чистить ленту новостей от кого-то вообще отписываться или не отслеживать обновления а заходить допустим на страничку точечно периодически потреблять контент по рекомендации проверенных друзей и знакомых убрать привычку себя сравнивать с другими особенно на на основании того что люди про себя говорят в соцсетях постоянно напоминать себе что 99 процентов правды жизни остается за кадром и в соцсетях она не видна чем дальше тем эта проблема все будет становиться больше проблемой и маркетологи будут прикладывать к этому свою руку Поделитесь в комментариях, а согласны вы со мной или нет, что вы думаете по этому поводу, может быть у вас есть что-то, что вы можете добавить. Ставьте обязательно лайк, если вам понравилось видео, подписывайтесь на канал просто про маркетинг, ну и до встречи в новых видео. Пока!